Это все-таки случилось. Ну, когда-нибудь это должно было случиться. Она от меня ушла. Вот так вот молча ушла в кону Нового года. Я помню то волшебное утро несколько лет назад, когда мы с ней проснулись в одной палатке. Она сразу мне понравилась, я решил, что мы будем вместе и познакомила ее со своими друзьями. Она даже переехала ко мне. Мы несколько лет жили вместе. Она была всегда рядом. По утрам был восхитительный кофе. Даже когда я переехал в Питер, она была рядом. Мы ездили на мотоцикле по байк в различные путешествия. Она не боялась этого. Ей было все равно, куда и на чем. Она не боялась ни перелетов на самолете, ни тряски во внедорожнике, ни грязи на сафаре, ничего. Она просто хотела быть всегда со мной. Мы с ней даже вычерпывали воду из лодки. А потом на берегу готовили вкуснейший глинтвейн. Мне казалось, что ее любили даже звери. Кошки, птицы, лисы. Я многое ей прощал. Даже редкие измены с моими лучшими друзьями. Она тоже закрывала глаза на мои измены и всегда дожидалась меня. Мне с ней было очень комфортно. И вот когда сегодня я пришел домой, ее там не оказалось. Я обошел все. Сел за стол, открыл пиво и понял, насколько я теперь одинок. В моей жизни, конечно, есть другие, но ни одна из них не продержится со мной и недели. Другой такой уже не будет. Но в душе она всегда останется со мной. Я запомню ее такой, какой она была. Она была идеальной. Моя самая лучшая в мире. Железная кружка.